Ты ушел добровольцем после начала мобилизации. Почему именно сейчас, а почему не раньше? Ушел я не из-за этого, я мог бы там остаться, меня там ждал карьерный рост, насколько я понимаю, у меня а, проручили большие перспективы в структурах Министерства обороны, но я ушел, потому что я хочу проявить себя на фронте, я вижу там свою пользу больше. И если вы проигрываете информационную войну, вы проигрываете солдат. Государственная пропаганда не справилась. и бетафермы, на самом деле, их зря недооценивают. Всем русский мир! Это Всеволод Траченко и проект «Форпост. Около войны». Начнем с базы. Как вы, скорее всего, уже догадались, проект посвящен околовоенной тематике. И да, название взято по аналогии с «Около футбола», поэтому и пишется слитно. «Около войны» — проект про спецоперацию и все, что с ней связано. Новости, проблемы и прежде всего про людей, имеющих понимание и мнение. Добровольцев, волонтеров, военкоров, патриотических блогеров и прочих военных фанатов. Всех тех, кто делает новости, поднимает важные проблемы и кому есть что сказать. Но чей голос редко слышат за пределами телеграма. Проект «Около войны» — это медиаплощадка для коммуникации неравнодушных зрителей с неравнодушными активистами. Пишите нам актуальные околовоенные вопросы, которые вы бы хотели обсудить. Если это будет важно или достойно внимания, будет что рассказать, то мы постараемся это осветить рекомендуйте интересных вам спикеров возможно возможно нам получится с ними связаться хотя будем реалистами для того чтобы получить самых топовых и именитых проекту около войны сначала самому нужно будет стать достаточно топовым и именитым сейчас же это экспериментальный проект и это его пилотный выпуск его будущее зависит как от нашего умения в контент так и от вашего к нам интереса если же вы хотите лучше понимать позицию автора или вам интересно не поместившиеся в основную программу фрагменты интервью с гостями, подписывайтесь на канал Сева Севастопольский в ТГ, или ищите меня в ВКонтакте в Траченко. А в тему старта нового медиапроекта «Около войны» мы поговорим сегодня о важности умения в информационные войны с медиатехнологом, патриотическим публицистом и добровольцем, отправляющимся на фронт Ильей Янсеном. Также обсудим с Ильей тему мобилизации и добровольчества. Меня зовут Илья Янсен, я медиатехнолог с достаточно большим опытом, в основном специализирующийся на интернет-медиа, на соцсетях, политике, плюс автор телеграм-канала Янсен. Mm -hmm. до, буквально до вчерашнего дня я был также гражданским служащим Министерства обороны. Хорошо. Если кто-то из наших телезрителей подписан на блогеров патриотической сетки, то он мог бы обратить внимание, что полмесяца назад а, многие сменили свои привычные аватарки на красные. Инициатором и основным двигателем этой акции был ты. Мог бы я пояснить для тех, кто слышал звон, а, да не знает, где он, что это был за флешмоб, а, чему посвящен, какие цели преследовал и добился ли? Я понял, что есть общий символ единения, да, Z, который поддерживает армию, но у нас есть там два лагеря, грубо говоря. Одни это те, кто будут согласны в том числе на какие-то договорные, которые будут поддерживать любое решение по этой войне, даже если оно не выгодно России. Вторые это те люди, которые жаждут победы, которые не считают возможным договариваться с Украиной, которые жаждут воздаяния э, э, за все то, что произошло за эти 8 лет и за эти 7 месяцев войны со стороны Украины. Э, я решил, что идеальным цветом для такого флешмоба будет являться собственно красный цвет, да, цвет крови, потому что это русская кровь, которая проливалась все эти годы. И пока она за нее не дан ответ, пока мы не получили то самое воздаяние. Я не вижу, я видел идею как то, что мы будем показывать, что мы его ждем, что мы не готовы сдаваться, мы не готовы идти на какие-то договорники, как говорится. Да? И именно к этому я призвал других авторов телеграм-каналов, в этом была суть флешмоба, показать, что есть отдельная общность людей, которые не примет мира, которые не примет переговоров, которая ждет победы. Именно полноценные, однозначные военные победы. Илья, а ты работал в Минобороны, Ты работал медиатехнологом? Почему ты ушел из Минобороны и э, ты не смог реализовать амбиции и проекты? Могу так сказать, что я работал по пропагандистской линии, да, но... Я действительно не совсем реализовался там за эти семь месяцев, но могу сказать так, что мой, мой начальник, да, я ему благодарен. Это был человек, который пытался протаскивать все мои проекты на самый верх. И иногда даже успешно, но, это, но Министерство обороны, в принципе, очень закостенелая, очень медленная структура, где от, принятия решения до, от создания до принятия решения могут проходить там полгода. Да, там, один из моих первых проектов, который я сделал в марте. Uh, был утвержден uh, министром обороны только, там это были там, серии uh, пропагандистов, был утвержден буквально вот уже когда я писал заявление буквально То есть он только тогда их увидел. Ну, uh, очень медленная, очень неповоротливая структура. и а уш Но ну, ушел я не из-за этого, я мог бы там остаться, меня там ждал карьерный рост, поскольку я понимаю, у меня... Uh, пророчили большие перспективы в структурах Министерства обороны, но я ушел, потому что я хочу проявить себя на фронте, я вижу там свою пользу больше. То есть я не вижу сейчас пользы для государства, конкретно сейчас, в Министерстве обороны. Возможно, вернувшись с фронта, я еще туда приду, когда закончится война, когда мы победим. Я, возможно, туда вернусь, возможно, уже в другом качестве. Но сейчас я чувствую, что мои навыки, в том числе, будут важнее на фронте. Угу. Ты ушел добровольцем после начала мобилизации. Уходишь добровольцем. При том, что у тебя да. абсолютно, насколько я знаю, не негодная категория, да, то есть для службы. Вот категория D. Верно. Угу. Почему именно сейчас, а почему не раньше? Ну, я, честно говоря, это уже несколько раз описывал. Я до начала мобилизации. Где-то внутри себя оправдывал, что у нас есть резерв людей, служивших, у нас есть там то, все пятое, десятое, я работаю на оборонку, да, я работаю в Министерстве обороны, я работаю по пропаганде, я выполняю свой долг в СВО. То есть я в Министерство обороны пришел в марте, бросил все проекты, которые у меня были, сильно просил по зарплате, но я считал, что я выполняю свой долг. И во мне нет, грубо говоря, нужды. Когда государство объявило мобилизацию, когда туда пошли уже мои знакомые, то мало даже связанные с военными действиями, когда. Я увидел отношение людей к этому. Я понял, что, видимо, сейчас люди нужнее там, чем здесь. Ну, я просто совесть не позволит сидеть в теплом кабинете на знаменке, да, пока мои знакомые друзья, пока просто русские люди там где-то в окопах мерзнут. И в-третьих, я понял, что мои навыки, возможно, действительно больше будут важны там, пригодятся там. Именно в плане поддержания морального духа uh -huh. в первую очередь. Ты уходишь, есть, туда видно, качестве... это... Ты уходишь туда в качестве замполита. Ну, вот я об этом писал. Да, да, да, да. То есть не кабинет, сразу говорю, да. То есть mm -hmm. я планирую уходить э, фронтовым, то есть на позиции, на, э, с бойцами выполнять боевые задачи, не собираюсь подсиживаться, но да, это моя основная. Задача будет менее боевая У меня нет боевого опыта у меня нет Моя военно-учетная специальность Неофициальная, не внесенная военник Это вообще авиамеханик по вооружению там Пушки 2,42, подвесы на вертолеты «Крамова». Ну то есть Я бы там не пригодился по военно-учетной специальности А здесь я могу пригодиться У меня большой опыт работы с психологией С людьми, с пропагандой Я думаю, что в этом есть смысл. Ты наверняка слышал анекдот про русских танкистов Пьющих кофе где-то в пригородах Вашингтона или Парижа и такую фразу, да, что а все так жаль, а все таки жаль, Петрович, что информационную войну мы проиграли. Так вот мне интересно, каково твое отношение к этому анекдоту и какой смысл в информационных вой войнах, когда а, твои танки стоят под Парижем? А, могу сказать так: если вы проигрываете информационную войну, то танкисты, которые едут на Париж, если вы не включили тоталитарную цензуру в духе XX века, что практически невозможно в гиперинформационную эпоху, будут сомневаться, правильно ли они едут на Париж, а с тем ли они сражаются, и не факт, что они до туда доедут. Mm -hmm. Информационная война прежде, прежде всего нужна для того, чтобы у вас был крепкий тыл и высокая мораль вашего войска, грубо говоря. А mm -hmm. Если вы проигрываете информационную войну, вы проигрываете людей. Uh, это очень большая проблема, которую не замечают вот те самые турбоохранители, которые пишут вот подобные анекдоты. Они не, они не верны в свои сути, потому что uh, если вы проигрываете информационную войну, да, если вы не можете дать информацию, которая будет потреблять uh, позицию, которую будет потреблять ваши uh, ваш тыл, родственники, сами солдаты. Да, давайте, вот мне uh, за время работы в Генштабе постоянно пытались сказать, у, у бойцов на передовой нет телефонов. Нет возможности залезть в интернет. Ребята, на передовой, может быть, не всегда есть. Да, действительно, это банальная безопасность. Но есть еще пункт постоянной дислокации, есть ротации. Они выходят туда, они подключаются к интернету, они читают все. И если вы проигрываете информационную войну, вы проигрываете солдат. Как бы ты мог оценить работу нашей пропагандистской машины в войне против Украины? И как ты мог бы оценить работу пресловутого Цепсо? Вот если по битебальной системе брать, кому и сколько бы ты поставил? ЦИПСО я поставил бы 4,5, 4 плюс, mm -hmm. скажем так, до пятерки они не дотягивают, потому что у них есть много ошибок, я не буду говорить, какие, пусть учатся сами, как бы. <зачем, зачем мне им давать советы. В а нашей пропагандистской машине я бы поставил что-то среднее между тройкой и двойкой. А именно если говорить о государственной пропагандистской машине, если говорить о там, в целом нашем обществе, да, то где-то 3-4, да, то есть, вот 3 плюс с учетом волонтеров, потому что государственная пропаганда не справилась. Государственная пропаганда показала себя очень слабой, она не может не включить режим цензуры, ни при этом контролировать медиаполе. Наша госпропаганда показала свою несостоятельность. Телевидение, мое мнение, что телевидение уже не исправить, да, те, кто доверяет телевидению, доверяла ему и ранее, и в том режиме, в котором она работает, там единственное я бы нескольких крупнейших медиа -менеджеров. погнал бы, зная их позицию, но это уже такая личная а так, в принципе, они справляются. Да? То есть э, телевизионная пропаганда справляется. Я тут могу сказать, что свою аудиторию она держит. А вот интернет-пропаганда не справляется. И поэтому тут я бы сделал ставку на найм коммерческих специалистов, да? поиск людей, способных работать с трафиком. Польша да? бы сделал ставку на правильное перераспределение внимания людей через трафик, через рекламу и так далее. И, но чтобы это сделать, нужно... Понятное дело, есть западные соцсети, но надо хотя бы приезжать к активном наши соцсети, которые не дают с этим работать, даже волонтеров, не только что государству. Поэтому там должна быть системный подход. И я считаю, что основная задача, наверное, это, ну, я бы поставил два вектора: это первое сетевые блоги, да, то есть, личная система пропаганды на внутреннюю аудиторию. И вторая задача – это пресловутые бетафермы. На самом деле их зря недооценивают, но они должны работать не топорно, не как они работают сейчас, когда это бот, в который загружены 30 вариантов комментариев, которые оставляют их не в к словам. А это должны быть живые люди, желательно понимающие, о чем они пишут, и работающие для формирования и поддержки общественного мнения. То есть люди идут в любом случае за массой, нужны комментарии, да, нужно проход качественного диалога. Я такие фермы строил, я знаю, как это отличается, когда идет тупая отработка темника, да, и когда идет вот подобная система. Я бы на нее тоже сделал ставку, mm -hmm. Государство государства есть возможность бюджета это сделать, это стоит очень недорого, очень недорого. Но, скажем так, мало кто это делает, а на таких проектах, вот, по крайней мере, в Москве, в московских фермах, пилятся огромные бабки. Я не могу сказать ничего про фермы там, других известных фермеров. Вот московские политические фермы, насколько я знаю, там пилятся огромные бабки, и они стоят гораздо дороже, там десятки и сотни раз дороже, чем они должны стоить. Но при этом эффективности их хранилиска. То есть тут тоже я бы провел ревизию и нанял коммерческих специалистов из сферы ОРМ, да, из сферы э, соцмедиа пиары, из сферы партизанского маркетинга. Они у нас есть, у нас есть патриотические пиарщики. Но государство их исторически так принято, что не подпускает код заказа. Как ты относишься к мобилизации и к мобилизованным? Считаешь ли ты частичную мобилизацию достаточной? Насколько качественно добросовестно выполняется эта мобилизация? Как ты относишься ко всем этим историям, когда гребут всех подряд или наоборот уже за ну, когда уже взяв, да, и люди готовы, им выдают оружие, ну, как это история с поездом, да, в Белгородской области, и оставляют без присмотра. Вот что ты можешь вообще вот по этому всему сказать? Ну, во-первых, как я отношусь к мобилизации? Мобилизация отношусь положительно. Хотя изначально я выступал, я последовательно говорю, что эта ошибка была проводить мобилизацию без введения военного положения и применения актов, которые смогли бы снизить бюрократию. По Увеличить поставки снаряжения и так далее. Я считаю, что это огромная, грубейшая ошибка нашей власти, которая боится введения военного положения, потому что оно является форс-мажором для экономики и позволяет э, снять ответственность себя предпринимателям положительных государства. Они этого очень боятся. И это грубейшая ошибка, которая приводит в текущей ситуации ко всем этим извинченным ценам на снарягу, с проблемам и так далее. Это конкретное, глупое решение – вводить мобилизацию без введения военного положения. Я это не поддерживаю, я считаю, что нужно вводить и мобилизацию, и военное положение. Как можно быстрее. Ну, кто я такой, кто меня будет слушать. Писал я об этом, о военном положении еще где-то с апреля, впервые. Дальше. Про ситуацию с тем, кого гребут и так, и так далее. А, количество. Насчет количества. Я считаю, что 300 тысяч человек недостаточно. Мы сейчас призовут, наверное, 300 тысяч будет больше. Я считаю, что нам необходимо призвать и обучить, и подготовить а, полноценно 2 миллиона человек. Не все они должны отправиться на фронт, но все они должны быть подготовлены, слажены, сведены подразделения. Возможно сделать ротации, возвращение к семьям, да, в головых частях. Но а, нам нужна готовая армия в 2 миллиона человек. И если этого не будет сделано, опять же, мы к этому все равно придем, но когда уже опять будет критическая ситуация, мы опять все будем делать в последнюю минуту. Поэтому ну, тут уж ждем. А по поводу кого берут? Я не сторонник вот этой вот паники, что берут людей там, с военной кафедры только со срочки. Кто же они? Они же нигде не воевали. Ребята, нам нужно так много народу, что брать можно всех, кто подходит по здоровью, не занят в критических отраслях промышленности. И ну, готов, так или иначе, служить, ну, хотя бы немного готов. Я говорю, то есть фи важна физическая подготовка, да, и э, незанятость не в критических нарастях экономики, семьи, да, там, то есть, без и так далее. А так, я считаю, что можно брать и без опыта военная служба. Это уж, простите меня, со мной люди не согласны. Я считаю, что это можно, я считаю, что это ошибка, что берут только тех, кто с точки их, вот тех, кто без опыта военной службы, их нужно отправлять на более длительные курсы подготовки, резерв, но нужно это делать. Вероятно, это сейчас не делается, чтобы снять нагрузку. Потому что я думаю, что это еще э, официально в том числе будет. Просто у них будет более долгий срок подготовки. Вот. Э, насчет того, что берут э, тех, кто по здоровью не подходит. Я задал много вопросов, я сейчас отвечу. Кто по здоровью не подходит. Э, тут такая ситуация. Я, с одной стороны, считаю, что это другой стороны С другой стороны, я... ну, тут сейчас позвучит это хранитель, но... У нас, правда, в военном билете написано, что э, как бы, ты обязан сообщать любые изменения в своем здоровье после прохождения службы в военкомат, э, статус и так далее. Это правда так. Это не лежало никогда на плечах военкоматов. Они не имели права запрашивать у вас такие средневные. У нас, напомню, суперправовое государство. Да? То есть, ну, э, как бы это парадоксально не звучало, в ситуациях, когда у нас не включается блад, государство у нас работает на полную мощность без своей бюрократической машины и соблюдают каждую строчку закона. Поэтому военкоматы не имели права запрашивать информацию о вашем здоровье, семейном положении, и так далее, из других каких-то Никто не имел им права эту информацию передавать. И военкомат действительно не знает, что вы там инвалид или у вас 10 детей, военкомат этого знать не может. Главная ошибка это некоторые очень такие вот военкомы, которые умудрились Инвалидов уже чуть ли не зачислять, да, там уже отправляются в учебки. Вот это косяки, за которые надо наказывать очень жестко. Потому что ну, если ты видишь, что пришел человек, принес медицинские документы, и на нем видно, что у него отсутствует конечность, а у него там, категория А стоит, но это очевидно не так. А, тут нужно было включать разбираться, включать мозг. А, некоторые из них этого не сделали. Но тот факт, что они призвали, послали повестку, в этом ничего удивительного я не вижу. Вряд ли человек, которому прислали повестку, ходил в военкомат и сообщал о каждом изменении своего статуса. Так что тут возмущение 50 на 50, справедливое и нет. То, что по всем пришли повестки, это справедливо, это нормально. Это нормальная ситуация. А, Военкомат <свят> не имеет таких данных. Далее. <свят> То, что произошло в Белгородской области. Во-первых, я считаю, что это особая специфика западного военного округа. Мы все про него очень много слышали. Да? Там, Кадыров там сказал и... А до этого мой друг служил в Западном округе, но уже после тоже наговорил, ну, рассказал мне очень много неприятных историй оттуда, скажем. А, всех видов я такого не слышал нигде больше, ни в каких других участках фронта, и у меня волосы дыбы поставали от того, чтобы рассказывать. Uh, это какая-то специфика ЗВО. Я считаю, что тут просто необходимы срочнейшие кадровые меры и разбираться с тем, кто покровительствовал людям, которые стояли. Во-первых, во-вторых. Ну, то есть ситуация, что там выдают оружие, да, люди стоят это, это ненормально, это абсолютно ненормально. А реакция должна быть мгновенной. Военная прокуратура и военная конразведка должны мгновенно находить ответственность за это произошедшее и должны лететь в голову, причем лететь в голову публично, показательно очень жестко, чтобы другим было неповадно. И еще раз хочу сказать, что ситуация в западном военном округе, она близко к критической и необходимы срочные кадровые решения. Там можно все исправить очень быстро. Но для этого нужно срочно кадровые решения на всем уровне, от верхов до низов. То есть там нужно мгновенный аудит да, и переброска туда грамотных направленцев. Они в армии есть, нужно лишь научиться их находить и ставить на нужные должности. У тебя семья? жена, дети, ты за них не боишься и не боятся ли они за тебя? Да нет, естественно, я боюсь за них, и они боятся за меня. Я, естественно, думаю, как они будут здесь без меня, да, то есть как, как, как им жить в период, пока я на войне. Они, естественно, боятся за меня, это тоже нормально. Но тоже... Могу сказать так, что моя семья меня поддержала полностью. У меня жена полностью меня иде идеологически поддерживает, идейно поддерживает. Более того, она неоднократно высказывалась, что завидует мне, что я могу поехать сейчас туда и быть на передовой, а она не может, потому что она тоже достаточно боевая женщина. Но я сказал, что у нас слишком маленькие дети. Партия страха. Это твой термин? Синоним да. привычный всем партии мира. Почему именно такой термин? Кто эти люди? Чего они боятся? Чего они хотят? И почему ты с ними борешься? Ты не хочешь мира? В то и дело, что это ложные... Понимаете, в чем проблема? Партия мира – это партия победы врага. Да, Партия страха. Почему я ее так назвал? Потому что, очевидно, их главная мотивация – это страх изменений, страх ответственности, страх каких-то перемен. Это люди имевшие власть, деньги, связи на Западе и в России, и на Украине в том числе. Это люди, у которых была возможность хорошо жить, хорошо зарабатывать. И причем э, они имели чиновничьи посты, они были бизнесменами. да. Есть, но это люди, для которых 24 февраля их мир рухнул, наступил страх, страх, что все меняется. И они хотят вернуть все назад. Любым способом вернуть, хотя бы вернуться к какому-то статусу КВО, который был до этого, хотя бы частично, хотя бы немного. Все дальше, чем дальше происходит наша специальная военная операция, война, да, тем дольше, тем, тем меньше шансов у них все это вернуть. Но они хотят хоть немного сохранить своего вот старого до военного мира. Они его очень боятся потерять. И ради этого они пойдут на любые подлости, на любые договорники, на любые предательства. Потому что ими движет тот самый страх изменений. Это люди, не готовые к переменам, не готовы к решительным действиям. Поэтому я специально говорю, что не партия мира, а партия страха, потому что ими движет страх. Они не хотят мира, у них хотят проблемы с войной как таковой. Это не идейная позиция пацифиста. Да? То есть пацифиста идейного можно понять, если он последовательный пацифист. Я его не могу с ним согласиться, но я его могу понять. Эти люди не пацифисты. Партия мира — это очень неправильный термин. Это партия сдачи, это партия отмены, это партия страха. Я борюсь с ними, потому что любые действия в такой парадигме приведут к катастрофе для России. Любой договорняк, любое, любое поражение, любое согласие с Западом сейчас приведут к медленному уничтожению России или к внутреннему социальному взрыву. Смотрите наши выпуски, подписывайтесь на наши каналы и каналы наших гостей. Помогайте раскрутке, репостите нас. Поддерживайте наши проекты рублем, словом и делом.